Меня зовут Саламасова Олеся, у меня имеется ребенок, которому 6 лет, Саламасов Макар. На английский мы ходим уже второй год, начали с четырех. Ну, как говорят дети, чем меньше, тем лучше усваивают, впитывают, как губки. Поэтому, наверное, было принято решение отдать его как можно раньше на английский. Услышала замечательные отзывы о школе ILS, поэтому мы пришли сюда. А, ну, в нашем мире сейчас без английского, наверное, никуда. Поэтому даже, чтобы испытывать легкость в общении за границами Российской Федерации, чтобы понимать, что вообще происходит, Поэтому английский нужен нужен и в дальнейшем ребенку, когда он вырастет, пойдет по профессии, чтобы понимать людей. За период обучения ребенок научился очень многому то есть начиная от алфавита, заканчивая разными словами, то есть что-то употребляют э, в общении, фрукты, цвета, считает. Причем он может задать вопрос, «Мам, а как будет по-английски какой-то предмет?» И иногда меня даже тем самым ставит в ступор. И на этот вопрос отвечает мне. Тем самым даже получается, теперь я уже учусь ребенка. Разговаривать на английском он не боится. Произношение ребенка мне очень нравится. Складывается такое впечатление, что он живет в англоговорящей семье, хотя по-английски в кругу семьи мы не разговариваем. Выезжали мы в Таиланд, но уже он вступал в общение именно вот на английском языке, что очень нравится. Занимается английским, английским очень, он э, радостный, довольный, э, никогда не возникало э, такого вот, что... Из-под палки идет на урок. Всегда бежит довольный и переживает, что если вот где-то мы что-то не успеваем, вот чтобы его забрали или кто-то бабушка отвела, лишь бы не прогуляли урок. Едем в машине, мы слушаем песни на английском. Ему очень нравится. Они такие веселые, задорные. Даже мне ну, действительно очень нравится». Хотела бы выразить благодарность за вот такой подход к детям, что дети очень сами заинтересованы, они хотят ходить. Хотя английский язык достаточно сложный, и у детей, возможно, может появиться трудности, и дети обычно... Решают свои проблемы, прекрати, прекратив заня занятия, да, перестать заниматься. Здесь совершенно другая ситуация. Ребенок очень любит ходить сюда. И мы уже видим итоги. Нам это очень все нравится. Поэтому хочется сказать большое спасибо. И... Всем бы посоветовала бы приходить в школу ILS. ILS Your bilingual future.